челюсть, смыкать зубы, и все, что-то, да, кстати, изменилось, ну смотри, легче стало, вот я смотрю, у меня вот мышцы вот здесь начали хватать, то есть защитные реакции. но стало по ощущениям легче, угу. да, yes, то, что мы добивались, да, да табурки, конечно, шелели от такого, <laughs> меня аж... я аж не видеть стал, сейчас, да. Да, я с ней видеть стал. Ну, да, Говорят, протез... в мозгах раскрывается как бы сознание, да, и а -а -а. это кровь клещет в мозг, принесет кислород с собой, опянение, да -а -а. такое, нажимают эйфория. Ну, после года застоя это прям эффект эйфории, да? У -у -у -у. Ну а мышцы просто мы потянули, конечно, не побулять немножко. Давай, наша цель вот эта вот косточка. Да. Ставь. Ну-ка, вот так. У -у -у сам голова висит под собственным весом угу. болтается это ага. не расслабился так не больно пока нет что, расслабляйся расслабляйся вот ох аха аха на не обоваливаемся не, не было вот тут не болится сейчас было, было хорошо нет не было тут сейчас нету да нет, сейчас, нет. все значит уже было значит все уже случилось хип-хоп лалай -ла с вас подписка ставь на лайки да, Ставь ему лайки.